О чем вы мечтали в 90-х? О поездке на Бали? о Париже, о Сумке и в Сен-Лоран. Я мечтал о коробке трехцветного мороженого. Не знаю, где его доставал отец: три вкуса: клубника, ваниль и шоколад лучшее сочетание, которое можно было придумать. И о приставке Sega Mega Drive, как у моего друга Димки. Встала японской жвачки в больших коробках, в которых были маленькие коробочки с нарисованными мультяшками. И, конечно, бутылках японского спрайта, которого я упивался до такой степени, что у меня начиналась аллергия. Японский спрайт, кстати, идеально сочетался с печеньем, которое выпекала мама на большом металлическом противне. Не помню, что заканчивалось раньше. Спрайт или печенье. Мне было семь и был 94-й. Самый последний на севере поспевает ягода брусника. Мы жили в небольшом сером Пятиэтажном доме, когда отец впервые отправился на корабле в Японию. В зале на табурете что-то вещал телек, а на всю стену красовался густой лес, модные, между прочим, в то время фотообои то было уникальное время, и уникальное место время надежд в суровом Магадане, в городе в котором мало кто был, но о котором знали все. В Магадан в то время начали попадать атрибуты повседневной жизни из страны восходящего солнца. Видеомагнитофоны, часы, Кассио, шмотка и, конечно, праворульные машины. С автоматом, кондиционером и велюровым салоном. Модные видеомагнитофоны позволили нам разнообразить свои вечера голливудскими фильмами. И, конечно они были своего рода рекламой всему западному и восточному великий джеки чан и его фильмы где он гонял на митсубиши стали культовыми в россии он был амбассадором японских автомобилей хотя сам был китайцем для меня впрочем не было никакой разницы Каждый житель Дальнего Востока хотел себе японский автомобиль. Я хотел просто уметь перепрыгивать через каждую штуку, как это делал Джеки. Как Джеймс Бонд ассоциировался с Астон Мартином, Джеки Чан ассоциировался с Митсубиши, а Дальний Восток в целом с японскими автомобилями. Сейчас, возможно, для среднестатистического жителя самой большой страны в мире не будет чем-то незаурядным пригнать себе тачку из-за рубежа а вот 30 лет назад без поисковиков переводчиков и мобильных телефонов сделать это было чем-то как минимум захватывающим нужно было либо на свой страх и риск договариваться в портах с моряками либо самому становиться моряком также на свой страх и риск если договоритесь с морячком то скорее всего попадете на качестве автомобиля конечно они не разбирались что за машину они берут и какое у нее техническое состояние бегом из порта бежали на авторынок брали что приглянется и бегом грузить на корабль еще раз не было всех этих смартфонов okay, не было и интернета как выглядела та япония знали либо по десятку фотокарточек переданных какими-нибудь бывалыми корешами кто был за бугром либо где-то из скудных книжонок и журналов Мой отец по специальности был инженером-механиком, человеком с очень полезными навыками для того времени и места. Моряком он не стал, а вот экспертом, чьи скиллы требовались в стране восходящего солнца, чтобы отличить хорошую япошку от плохой, очень даже стать смог. Отец, как и подобает хорошему инженеру-механику, работал на станции техообслуживания в Магадане, крупнейшей на тот момент. Вся командировка в Японию занимала около месяца. Плавание, отбор, покупка автомобиля, погрузка и доставка до Магадана. И, конечно, 12-часовое впахивание на разборке. В перерывах можно было поразвивать мелкую моторику японскими палочками или выучить очередное оригато или кончева в японском словаре. Спрос на японские авто в России рождал и нужду в японских запчастях. Вот наши ребята и разбирали все, что в Японии должно было отправиться в Утиль. Все в контейнеры, ящики и на корабль. Когда корабль заходил в Магаданский порт, оттуда автомобили шли на СТО. Часть инженера-мореплавателей забирали себе. Другая часть подвергалась предпродажной подготовке и, соответственно, дальнейшей продаже. Схема идеальна. И себе авто привез, и на будущее для перепродажи, денежки заработать. И, конечно, все покупатели становились постоянными клиентами. Потому что, ну а где еще обслуживаться, если не на той же станции, которая тебе хорошенькую епошку подогнала? Конечно, в любом таком инженере-мореплавателе, совершившем поездку за японским автомобилем, зарождалась предпринимательская жилка. На СТО, помимо основного сервиса, быстро соорудили магазинчик с запчастями и японскими товарами, газировкой, чипсами, жвачкой и бог знает чем. Конечно, в одну из таких поездок мой отец привез себе, пожалуй, самый легендарный автомобиль того времени – Toyota Mark II. Позже было и микроавтобус Toyota Dyna. А для перепродаж ввозилось все, что вы можете себе представить из японских автомобилей. Безусловно, после каждой такой поездки перепадало и мне с братом. Импортные разноцветные куртки, яркие шапки и модные джинсы. На вырост. Это был главный критерий покупки. Во-первых, ходишь несколько лет, во-вторых, в магаданские минус 30 можно было пододеть свитер абсолютно любого размера. В 1980-х Япония производила больше автомобилей, чем Соединенные Штаты Америки. А на пике 1990-х Япония производила более 1 миллиона автомобилей в месяц. Как раз одним из успешных критериев развития японского автопрома, помимо их надежности и дешевизны, был потрясающе успешный вторичный рынок поддержанных японок автомобили перепродавались с аукционов внутри страны и после отправлялись в разные точки планеты япония являлась одной из тех стран где были популярны так называемые автоаукционы. мы все знаем что японцы живут на работе у них нет времени созваниваться с потенциальными покупателями рассказывать и показывать свою бушку потенциальному клиенту а тем более делать автомобилю какую-либо предпродажную подготовку все для экономии времени Японец отдаст ее в специальную организацию, обозначит, сколько хочет за нее получить и пойдет дальше работать. Возможно, на конвейер той же самой Тойоты или Субару.